В этом ролике хочу показать, как можно в собственный контейнер добавить операцию обхода контейнера, перебора его элементов. Вот у меня есть самопальный контейнер Hashed Maps, который я собираюсь использовать для того, чтобы он позволял делать Большое количество копий, не тратя особо память под каждую копию, как бы расшаривая. Я использую шаред мапетрай 3. Структуру данных, которая по сути очень проста. Вот. Я уже реализовал ставку и поиск элемента. Здесь работает это приблизительно так. У вас есть ключ и элемент, который будет храниться для каждого ключа, тип хэш и функция хэширования. Также нужна функция сравнения ключей. Если вы настраиваете этот модуль, вы можете создать map, вставлять туда записи и искать уже вставленные записи. Я реализовал простой вариант, где нет поддержки конкуренции, то есть это однозадачная структура, незащищенная от однозадачного доступа, не нет удаления. Поэтому сделать ее достаточно просто. Если вкратце объяснить суть хранения данных внутри структуры, то это выглядит так. У нас сначала первым шагом считается ключ. Затем ключ разбивая, получает не ключ, а хэш от ключа. Вот Потом хэш, допустим, он 32-битное число или 64-битное число. Мы это число разбиваем на равное количество бит, допустим, по 6 бит я сделал. И на кажд... строим дерево. На каждом уровне дерева оно будет ветвиться до 64 значений под деревьев. 2 в шестой степени это 64 то есть мы отсекаем от хэша 6 бит выбираем соответствующее ему значение 64 вариантов и смотрим есть там уже под дерево данному или нет вот если нет то мы вставляем корневое листовое значение где просто хранится значения а если значение уже есть тогда мы спускаемся на уровень ниже и продолжаем так обходить дерево пока не сделаем 5-6 итераций максимум в зависимости от размера ключа узел дерева у нас описан вот такой структурой lengthкс это количество поддеревьев у этого узла если length равно нулю, значит под деревьям нет, то это листовой узел, он будет хранить хэш ключа, сам ключ и элемент. А если есть под деревья, тогда он будет хранить массив под деревьев заданной длины и маску, в которой мы единичками отмечаем те, комбинации 64 значений, которые есть в child. Таким образом мы не храним сразу все 64 указателя на поддеревья, а храним только те, которые используются в данный момент. А если нам нужно будет создать новый, ставить новый, то мы пересоздаем всю эту структуру. Вот. И само дерево пока является просто указателем на корневой элемент два дополнительных поля в каждом дереве служат для того чтобы создавать легко копии то есть если мы скопируем наш мэп другой объект то мы просто сейчас копируем указатель на корневое дерево а потом когда мы захотим его модифицировать мы будем делать копион on и если counter больше нуля или если версия, допустим, поменялась. Версия это такое число, которое указывает, какое конкретно дерево из всего множества его наследников, копий, как бы мы сейчас модифицируем. Ну, это пока не суть важно. Так вот, чтобы... Допустим, у вас есть какой-то контейнер, и вы хотите иметь возможность обойти все элементы контейнера. В ad 2012 для этого существует специальный аспект. Давайте посмотрим, как это сделано на примере хэша из стандартной таблицы. Ada containers. Допустим, хэш. Нет. Здесь заданы два аспекта. Один называется... Дефолт-итератор, а второй называется итератор элемент. Дефолт-итератор у нас эта функция, наверное, должен работать. не работает ну ладно найдем так функция которая возвращает forward iterator объект forward iterator на самом деле это должен быть объявлен, объявлен с использованием предопределенного пакета ада итератор Interfaces которая принимает на себя аргументы курсор и функцию элемента Hesson-элемент, которая возвращает курсор имеет значение или уже пустой. То есть сначала нам нужно объявить, допустим, какой-то тип курсор. должен быть limited потому что он присваивается при каждом при каждой итерации обхода и у курсора должна быть функция которая определяет он пустой или нет берем курсор и возвращаем булеан имея такой тип мы дальше можем настроить итератор интерфейс тип курсор и хэс элемент функция зная этот интерфейс, этот пакет у нас определяет два интерфейса форвард оператор для входа вперед Итератор добавляет возможность обхода назад. Достаточно для начала. Давайте сделаем обход вперед. Посмотрим, как это получится. Имея в руках такой интерфейс, компилятор может дальше раскрывать конструкции для итерации по... Контейнером типа for. Мы можем даже объявить forward итератор. Возвращать не надклассовое значение, а конкретный тип, может быть оно будет работать быстрее. интерфейс нужно сделать ему две функции first и next, которые соответственно будут превращать итератор на первый курсор и итератор на, на следующий элемент из курсора. Давайте сделаем сначала тупо что же мы это? либо мы можем сделать все с курсором. для того, чтобы компилятор знал, что мы намеренно переопределили функции, а не случайно совпали имена у них. Теперь нужно понять, как сделать курсор. У нас есть дерево, но это дерево имеет ограниченную глубину, в несколько уровней. Количество уровней, это нужно, чтобы узнать количество уровней, нужно размер хэша нашего разделить на размер вот этого отрезка, по, по которому мы ветвим дерево, 6 бит в нашем случае. Его определить, допустим, как-то назвать это щелью и количество бит внутри щели. То есть мы как бы хэш просматриваем через щель, которая является шириной, имеет ширину 6 бит, и потом сдвигаем эту щеть по хэшу. Тогда максимальная длина дерева, допустим, будет. потому что он может не делиться на 6 тогда курсор у нас может быть массивом из указателей на каждое дерево по пути от корня к листу. И при обходе по дереву мы можем ходить вверх-вниз по этому пути и перемещать курсор таким образом от одного листа к другому. до аксессора у нас уже есть, он у нас биткаунт. Биткаунт у нас от 0 до 64. В принципе он нам подходит, поэтому можем сделать его сделать тип d3 сделать его по типам от биткаунта мы можем курсор сделать так показать ему сколько в нем сейчас актуальных элементов по умолчанию сказать один назвать что это будет рекорд И сюда добавить перечень узлов, которые прошли от корня к листу. Для пустого курсора мы, допустим, сделаем эту длину, равную нулю, чтобы отличить пустой курсор от непустого. А для всех остальных он будет больше единицы. Последний элемент в этом массиве будет указывать всегда на листовой элемент, то есть тот, у которого, соответственно, Лэнгс от количество начальных узлов будет 0. Типа так. Сделав эти подготовительные маневры, мы теперь можем попытаться это все реализовать. Допустим, начнем с ХЭС элемента. Вот, has-элемент у нас будет довольно простой. Если нету элементов в пути, тогда есть. В курсоре. Курсор указывает на какой-то список. На какой-то корневой узел. Если курсор не содержит элементов пути значит он не указывает вот следующее простое действие это будет вернуть первый элемент от итератора Поскольку мы решили хранить в самом интераторе первый элемент, то функция у нас тривиально получается. Мы возвращаем первый курсор и все. И самым сложным у нас будет сделать функцию next. у нас self он не имеет в принципе какого-то значения, мы его в принципе также использовать не будем. Можно и так сразу и написать. Поскольку последний элемент у нас на лист внутри курсора, то нам нужно взять предпоследний элемент. Если он указывает у нас на узел, то нужно перейти к следующему элементу этого узла. у нас если курсор сразу указывает у нас на лист листовой элемент допустим у нас дерево содержит только один элемент тогда курсор может хранить только листовой элемент значит следующий курсор у нас будет следующий элемент надо увернуть пустой так запишем и на этом у нас как бы операция и закончится это частный случай Если пустой случайно пустой курсор, можно его пустое вернуть. В противном случае у нас есть как бы предыдущий элемент, с которого мы и начинаем итерацию. И также мы, поскольку мы уже знаем указатель на корневой, на листовой элемент, мы знаем хэш этого элемента. Мы можем взять и инициализировать поиск следующего курсора, зная предыдущий узел и хэш, и высоту дерева. Допустим, сделаем вложенную функцию. Передадим туда хэш. Нода у нас содержится в предпоследнем элементе. В последнем у нас содержится лист. Лист дерева. В предпоследнем получается первый узел не листовой. И мы начинаем поиск следующего узла. Зная хэш, зная высоту где yeah. допустим, у нас высота больше единицы, больше равна единице, потому что когда у нас листовой вызов сразу в корне, этот случай мы уже просмотрели, и отбросили, пропустили, обработали его уже вот такую функцию нам надо. ругается нас нет потому что я неправильно написал а теперь почему эту функцию. Поскольку мы знаем хэш и знаем глубину, на которой находится наш узел нот, мы можем узнать значение вот этой щели из 6 бит для этого нам нужно рассчитать значения Hush. Допустим, ненужные биты сначала. Для этого нужно разделить это все на 2 в степени депс-1. То есть, если это глубина первого уровня, то 2 в степени 0 будет единица мы ничего никогда не делаем. А иначе мы как бы сдвигаем, если глубина второго уровня, мы первый 6 бит сдвигаем. Вот. И. Отсекаем от этого дела. Раньше это у нас 64 бита, то есть 64 ветвления, вот здесь, единицу вычтем, это получится у нас 6 единичек в последних разрядах, теперь мы можем сделать похоже на то что мы делали раньше Самое только другими словами. То есть маска это последние 6 бит. Суффикс это наш хэш, который мы сдвинули так, чтобы он начинался с того положения, в котором у нас узел нот, согласно глубине дерева. А бит это у нас соответственно замаскированный номер бита от, отрезанные 64 бита отрезанные от остатка хаша от суффикса вот И этот бит теперь у нас указывает номер под дерево из которого мы только что пришли из листового элемента, того элемента, на который у нас указывает курсор в самом начале. Теперь нам надо, поскольку мы храним не все элементы, мы должны узнать индекс этого элементов исходя из содержимого ячейки маска. Где у нас битами отмечено, какие элементы присутствуют в списке под деревья, а какие отсутствуют. То есть мы знаем, что этот бит присутствует, мы вычисляем и узнаем, что мы были в поддереве с номером индекс. А дальше все просто. Если у нас индекс равен последнего элемента тогда идти нам больше некуда. То есть этот, этот листовой элемент он был последним в этом узле, поэтому мы не можем по этому узлу путешествовать дальше. И мы возвращаемся к родительскому элементу и анализируем, пытаемся передвинуться по родительскому элементу. То есть нам нужно вызвать функцию findNext рекурсивно для родительского элемента. Но может получиться случай, когда родительского элемента уже нет, тогда мы должны вернуть курсор пустой. Поэтому давайте рассмотрим случай противоположный сначала, когда мы не достигли конца элемента. Тогда мы должны найти следующий листовой элемент, Начиная с индекса индекс плюс один. Для этого надо запустить спуск по элементу допустим нода child блин. берем следующий элемент и говорим что мы будем спускаться указываем, еще надо указать глубину, на котором мы будем находиться. Глубина у нас будет депс плюс один. Функция descent у нас произведет спуск из заданного узла до первого левого листового элемента и вернет курсор. Если мы не можем по этому узлу дальше найти следующий, под дерево, то мы должны подняться вверх. Но для этого проверим, можем ли мы подняться вверх. Если мы уже на первом уровне дерева, тогда мы подняться вверх не можем. и Мы должны сказать, что курсора нет. В противном случае мы можем подняться. И поэтому мы возвращаем, рекурсивно вызываем функцию. Говорим так, мы будем подниматься с тем же хешом. Глубина у нас будет на единицу меньше, а узел у нас будет... вот этот. По сути мы Музел можем даже не передавать, а вычислять его сразу самим. Он у нас будет вот такой. Он всегда будет находиться в курсоре по адресу заданной глубиной. Поэтому все упрощается. Значительно. И узел нам не надо указывать тут. закрываем, получаем одну ошибку, что у нас нет функции дост. Комментарий надо писать, наверное, дам. Ты так просто и комментарий не напишешь. То есть это функция, которая ищет следующий листовой элемент после данного хэша, пропуская данный хэш с указанной глубины, так как-то. А эта функция Descent у нас будет брать узел. брать грубину, на котором находится этот узел. Потому что узел сам не знает, на какой он глубине находится. И пытаться найти у этого узла первый левый элемент, листовой элемент. И для этого элемента вернуть курсор. Как нам найти самый левый элемент. Значит, если нода у нас листовая, то мы его уже нашли. То есть мы взяли ноду, она уже листовая. Тогда мы возвращаем курсор. 40, будет равен глубине этого узла. А путь от рута у нас будет равен position путь с первого элемента по депс минус один. И еще один элемент, который мы добавим сюда, листовой элемент. Таким образом мы перечислили все элементы от корневого элемента до листа. Но если мы смотрим, что это у нас дерево, не узел, это не листовой элемент дерева, тогда нужно пойти в первого чайлда и спуститься в него просто-напросто. Значит, спуститься надо в него. А для этого нужно пойти в ноду. У него есть чарда. А в чарда взять первый элемент. Но при этом нужно сказать, что депс у нас увеличилась. глубина увеличилась на единицу. Но так работать не будет, потому что мы-то не запомнили, из какого узла, мы сюда пришли, поэтому сюда надо добавить путь в явном виде, вот так вот, путь в явном виде не сюда, вот сюда. А что путь явно виден нам даст во-первых глубину, а во-вторых последний элемент в пути это и будет узел. Поэтому все остальные параметры нам не нужны. черный элемент у последнего элемента из указанного пути и вернуть соответствующий курсор. Вот такое описание функции у нас. Так. Депс, наверное, не надо нам. Вот, берем узел, который у нас последний в пути. Если в этом узле ничего у нас нет, дочерних элементов, то этот путь мы должны вернуть. Для этого мы в качестве длины возвращаем длину пути, а в качестве пути возвращаем сам путь. А если есть дочерние элементы, тогда мы запускаем поиск Берем путь без последнего элемента, да? Нет, берем путь с последним элементом и добавляем к нему первый элемент. То есть мы спускаемся. У нас есть дочерние элементы у этого узла. Мы берем у него последний элемент, прибавляем его к пути и запускаем поиск по новому. Работала диагностика. Find next у нас... Тут вот поменялся вызов. Здесь мы должны, получается вернуть путь на ночь. Праззи. Пасс с первого по. Добавить сюда еще один или нет? Вот, получается, у нас все срослось. Давайте, значит, заново посмотрим как это все работает. Вот у нас есть функция, которая пытается для указанной позиции найти следующий курсор. Она начинает свою работу с того, проверяет, если у нас в пути только один элемент, Последний у нас элемент всегда лист, поэтому мы не можем никуда идти. Говорим, давай, до свидания. После этого мы знаем, что длина пути в позицию всегда больше единицы. И мы можем взять у листового элемента хэш. И сказать, запустить поиск любого элемента после этого хэша зная, что у нас мы прошли уже заданное количество шагов в глубину. Допустим, дерево у нас из двух уровней. На первом этаже уровне у нас ветвление, а на втором корень. Значит, корень мы отбрасываем, говорим, что мы будем искать этот хэш, начиная с первого уровня. Приходим сюда, создаем маску на 6 бит, сначала берем ноду с первого уровня, берем маску 6 бит, берем, сдвигать нам не надо, если это первый уровень, тогда это все равно единице и хэш, суффикс будет равна, равен хэшу, вот. берем Оттуда первые, отсекаем первые 6 бит, помещаем это в биты. Номер бита внутри маски. И потом высчитываем индекс, исходя из количества единичных бит внутри маски до данного бита. Высчитываем индекс, и мы знаем, что вот этот хэш у нас располагался по вот этому индексу. И все предыдущие индексы мы можем пропустить. Значится следующий индекс. Сначала убедимся, что следующий индекс у нас доступен, помещается нас в нас массив. Если это так, тогда мы запускаем процедуру спуска. По заданному пути. Мы формируем новый путь, как... Путь до первого уровня и в конец дописываем ему новый, новый узел с индексом плюс один. Если у нас нет возможности взять следующий элемент, а глубина у нас была единица, то мы не можем подняться вверх, и мы возвращаем пустой курсор. Иначе мы можем подняться вверх. Мы запускаем процедуру find next на следующем уровне. Для этого передаем тот же хэш, но уровень уменьшаем. Оно возьмет родительский элемент и повторит всю эту фигню для родительского элемента. Остается рассмотреть функцию Descent, где у нас есть путь к узлу. Эта функция возьмет последний элемент из этого пути и найдет у него первый доступный лист и вернет курсор для этого дела. Работает она так она берет последний элемент из пути смотрит если это лист курсор сразу можно построить для этого мы длину пути знаем, указываем ее и указываем сам путь до листа. Иначе нам ну, можно это дерев... ну, узел содержит под деревья, нам нужно взять первый левый, его первого потомка левого, добавить его пути и запустить всю ту же процедуру. Оно опять пойдет сюда, возьмет этот первый потомок, посмотрит корень, листа лист он или не лист, если это лист, возьмет запустит. То есть мы сделали процедуру поиска. Вот. И осталось нам накрутить все-таки функцию итератора, которая возвращает форвард-итератор. По аналогии с... Вот этим, как он тут? Немножко назад. Значит, функция iterate она берет нашу мапу и возвращает нам forward iterator Default iterator у нас будет iterate Что он скажет? Он скажет Не могу, говорит. Потому что только один способ диспетчеризации должен быть. Вот, как нам сделать функцию трек? Rate это сложно. Она должна нам вернуть какое-то значение с курсором First. По сути, она должна взять рутовый элемент и от него запустить функцию descent. Если мы сделаем функцию Descent доступной, вынесем ее на уровень выше, а мы сможем ее вызвать... Как это делается в редакторе? Так, сюда мы ее засунем и она скомпиляется хоть. Она даже скомпелялась без ошибок. Если у нас нету рута, тогда мы ничего не можем даже вызвать. Мы сразу должны сказать ему: верни нам пустой элемент и все. Если руд все же есть, тогда мы можем вызвать доцент сюда, вот сюда, в качестве пути ему передать руд. получили три проблемы ну да это -то у нас курсор неправильно написал я Descent, получается все функция это rate. Она смотрит, если у нас есть дерево пустое, мы не можем ничего итерировать. Мы говорим, до свидания. Вот. А если мы можем, тогда мы говорим, вот тебе путь из одного элемента. Найди нам для этого элемента курсор. А оно, получается, приходит, смотрит, если это элемент лист, оно сразу нам вернет курсор из одного элемента. А если это разветвление, тогда оно спустится в первый элемент и пойдет опять. И все, теперь мы можем попытаться это скомпилять. Вот у меня есть тест тут. Вот, допустим, какой-нибудь сделаем. возьмем карту, ставим туда элемент, запустим итератор какой-нибудь и посмотрим что оно скажет? А, говорит, нельзя использовать итератор элемент, там, такой цикл нельзя использовать, потому что Цикл, она ругается на настройку итератор элементы нужен почему итератор элемент я не указывал, я настроил итератор короче не все так просто оказалось Значит, оно решило, что я ему указываю итератор элемент. Хотя я его не указываю, итератор элемент. Но оно решило, что так надо. Что надо его указывать. Теперь она говорит, что итератор элемент требует аспекта для индексирования. Ну давайте напишем ему какой-то дебильный аспект для индексирования. Constant reference. Такой констант reference. Constant reference функция, которая берет курсор и что-то возвращает Как это делать? не изменилось ничего. Константный референс. Неохота мастырить этот константный референс. Ладно, давайте попробуем. Не, нам ну, как-то ж можно без него обойтись, наверное, да. Из него. Можно просто стереть нафиг этот дефолт итератор и все. Вот это вот взять и стереть пока. ctrl shift И она ее построило. Сказала, что это не нужно. Вот. Теперь можно запустить, допустим, отладчик. Посмотреть, как она работает. В отладчике. Работает лино вообще. Запускаем, оно пришло сюда, мы говорим переступить, а сюда зайти. Вот, оно запускает десцент, берет ноту, возвращает нам ноту, хлоп, этот вызывает First, first возвращает тот же курсор, этот сравнивает элемент. И запускает цикл. Этот запускает next. Next смотрит. Говорит, все, дальше никуда ходить не могу. И все, и цикл на этом кончается. Вот. Теперь мы можем, допустим, взять вот какой-нибудь вот такой. Пару функций дописать, которые вернут нам ключик мимо на курсора. Значит, ключ мы можем легко вернуть. Так, где? Куда-нибудь сюда его вставим. Поскольку у нас курсор указывает последний элемент в пути это всегда лист то мы можем взять просто ключ и вернуть его С элементом у нас вообще все то же самое. работает хоть вроде работает почему 37 -й. нету элемента у нас странно почему нет не работает называется он просто там да, и все внутри структуры Так, значит тут взять какой-нибудь надо текстурок сделать. Написать тут put line. Написать key от курсора. И сказать, что мы хотим имидж. Компиляем. Кей говорит, не был. Что есть логично. Компиляем. Все собралось. Запускаем. Фух, получаем какую-то лажу. А, вообще никто не важно, это у нас десятичное значение ключа. Как у нас, как его распечатать? О, в восьмеричном виде он очень похож на наш ключ. 010101. А вот. у нас будет а, единица наверно так запускаем еще раз вот получаем единицу если мы сюда забавим двойку какую-нибудь мы получим это в другом порядке. Запускаем. Вот так. А для того, чтобы писать место такой записи, писать вот... Так вот. То нужно указать аспекты. Или есть еще вариант вот такой. Аспекты. Но для того, чтобы указать аспекты, итерации, нужно сделать аспекты индексирования. Для того, чтобы указать итератор элемент и дефолт итератор, нужно указать констант индексинг или variable индексинг. А это мы, наверное, отложим на потом. Вот и все. Пишите ваши комментарии. Это был первый мой стрим с Лайв Всего хорошего.